Добрый день, с вами Дмитрий Рудых. В этом видео поговорим о том, что можно строить на земельном участке. Данная тема достаточно глубокая и широкая, поэтому мы сконцентрируемся только... На четырех основных видах участков. Первый – это участок для индивидуального жилищного строительства. Второе рассмотрим, что можно строить на земельных участках для личного подсобного хозяйства. Третий – это садовые участки. И завершим серию видео о том, что можно возводить на участках под огород. Итак, начнем с того, что можно строить на земле для индивидуального жилищного строительства. На участках для ИЖС можно строить три вида объектов. Первый вид это само собой разумеющийся индивидуальный жилой дом. Здесь важно понимать, что не любой дом можно отнести к индивидуальному жилому дому. Дом, который можно строить на участке для индивидуального жилищного строительства, должен отвечать шести признакам. Все шесть признаков перечислены в пункте 39 статьи 1 градостроительного кодекса, но нам гораздо удобнее смотреть их на интеллект карте. Итак, первый признак. Индивидуальный жилой дом не может превышать три надземных этажа. То есть дом может быть 2, 1 или 3 этажа, не больше. Общая высота дома не должна превышать 20 метров. Дом должен являться отдельно стоящим зданием. Это важный признак. Дом может состоять только из комнат и помещений вспомогательного использования. Важным признаком является цель, для которого используется дом, то есть дом предназначен для удовлетворения бытовых и иных нужд. И последний шестой признак – дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, то есть, грубо говоря, нельзя в доме выделить одну комнату и зарегистрировать на нее право собственности. Таким образом, если вы хотите на земельном участке для индивидуального жилищного строительства поставить индивидуальный жилой дом, то он должен соответствовать в совокупности вышеуказанным шести признакам. Второй вид объектов недвижимости, который можно строить на участке для ИЖС, это индивидуальный гараж. На текущий момент в законодательстве достаточно скудная информация о том, что является гаражом. Но в одном нормативном документе, утвержденном приказом Минстроя еще в 2016 году, под гаражом понимает создание сооружения для стоянки хранения автотранспорта, обслуживания автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Гора может быть как частью жилого дома, встроенные и пристроенные гаражи, так и отдельным строением. Исходя из данного определения, на участках для ЖС можно соответственно ставить индивидуальный гараж. И последний вид объектов, которые можно строить на участке для ЖС, это хозяйственные постройки. Перечень хозяйственных построек достаточно широк. При этом тот перечень, который указан в законодательстве, он не является исчерпывающим. Но в первую очередь необходимо выделить такие хозпостройки, как бани, погреба, теплицы, сараи, колодцы, навесы и иные сооружения, в том числе временные. Основной характеристикой всех видов хозяйственных построек, которые можно строить на участке для РЖС, является та цель, для которой они строятся. В первую очередь, это удовлетворение бытовых и иных нужд граждан, связанных с проживанием в жилом доме. Итак, мы определились, что на участке для ЖСМ можно строить три вида объектов. Индивидуальный жилой дом, индивидуальный гараж и хозяйственные постройки, перечень которых на текущий момент практически не ограничен. Ограничен он только предназначением, для которого эти хозяйственные постройки могут строить. В следующем видео поговорим о том, что можно строить на участках для ведения личного подсобного хозяйства. Увидимся в следующем видео. Для строительства жилого дома, гаража и хозяйственных построек не нужно получать разрешение на строительство. Однако, чтобы построить индивидуальный жилой дом, необходимо подать уведомление о планируемом строительстве. Его еще называют «уведомление о начале строительства». 4 августа 2018 года разрешение на строительство было заменено на подачу уведомления о планируемом строительстве. Для того, чтобы построить гараж и хозяйственные постройки на участке для индивидуального жилищного строительства, не получать разрешения, не подавать уведомления о начале строительства не нужно. Однако нужно соблюдать градостроительные регламенты, которые устанавливаются в правилах землепользования и застройки. То есть необходимо соблюдать отступы от границ земельного участка, необходимо соблюдать предельные размеры застройки и другие требования, которые зафиксированы в правилах землепользования и застройки. В одном из следующих видео покажу, каким образом определять и узнавать размеры расстояний, которые необходимо отступать от забора, то есть от границ земельного участка, для того, чтобы располагать, соответственно, индивидуальный жилой дом, гараж или хозяйственные постройки.